Всем привет, меня зовут Анна и вы на канале Криптооптимист. Сегодня я в гостях у ведущего канала Крайптекс Ченнел Никита Куценко. И сегодня мы разберем по полочкам, разберем нашумевший проект Ольги Бузовой, Буз Коэн. Смотрите. Анна, привет, спасибо за твой приезд. Привет, пожалуйста. А сегодня Ольги Бузовой Буз Коэн. Честно, когда готовились к этому выпуску, mm -hmm. я посмотрел сайт, почитал white paper, посмотрел независимые источники. но у меня каша в голове, сумбур. Как ты считаешь вообще, в чем идея проекта? Как на твой взгляд? Ну, идея там, конечно, очень интересная. Я просто хочу сказать, что сейчас все хотят быть в тренде. И ну, Оля, она не упустит, конечно, возможности а, в новой сфере сделать что-то свое. А по поводу идеи у меня у самой каша в голове. Потому что они взяли все, что можно, и тыхнули это в одну идею, которую они еще хотят реализовать за год-два. То, что большие компании делали более 50 лет. Uh, у них там Marketplace, uh, коммуникационная P2P-платформа объединили все вообще, и недвижимость, и uh, продажи там, товаров и услуг, и мессенджеры, и звонки, и вот ну вот все, что можно. Вообще. Да, да, да. Коммуникационный сверх Marketplace. Да, самое я самое помню. интересное, что у меня есть пункт приложения в приложении. Это для меня вообще очень удивило. Кто-нибудь, друзья, знает, что такое приложение в приложении? Мы нет. Я помню, там они собираются объединять вот что я для себя вынес абсурдного. Яндекс Такси как сервис по вызову да, такси, бронирование столиков в ресторанах, Airbnb, Авито. А, музыкальные, Яндекс. Да. Музыка, да, музыкальные да, сервисы. Хватит. Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, Линк в общем... Ну, Ютуб туда -то же тоже. Второй интернет да, создают. Да, Все, да. что создало человечество, Оля заявляет, будет делать ну, у себя. Ну, идея, очень, конечно, очень фантастическая. Очень амбициозные ребята, в общем, итог такой. Давай, может быть, посмотрим с тобой сайт? Да, Давай это сайту, сайт как всегда это главный источник получения информации по да. проекту да и любой инвестор прежде всего заходит на него и пытается понять вообще что тут происходит но мне сайт нравится Вкусно, красиво привлекательно Да стиль соблюден сделан классно Но что касается внутреннего наполнения тут конечно бардак полный на мой взгляд. Ну, мне кажется, просто люди не, не совсем профессионалы в крипте. Я, на самом деле, когда изучала проект, я э, слышала очень много негативных отзывов и думала, ну, как вот люди просто столько негатива, ну, зачем они вот э, так плохо реагируют, да, на ну, человека, да, там, там сразу, сразу, сразу хейтить начинают. Я, я думала, ладно, я сделаю какую-то такую оценку, ну, вот просто разберу, посмотрю, что плохо, что хорошо. Но у меня тоже получается негатив. Понимаешь, я столько смотрела всяких веселых проектов. У меня на YouTube каждый день обращаются разные стартапы, которые хотят рекламу. И я уже научилась их анализировать, смотрю быстро там идея, команда, white paper, да читая вообще суть, какую проблему они на рынке устраняют, почему они должны быть востребованы, какая боль есть на рынке, они должны устранить эту боль. А тут они просто взяли все, что уже давно есть у людей популярные, просто решили объединить это в одно приложение. И хотят сделать это за год-два, но это просто такие сроки нереальные. Мне кажется, инвесторы, которые вложатся, все-таки разочаруются в этом. Да, это безусловно, да. Я тоже думал, что проект будет более проработан и менее амбициозен. Получилось все наоборот. Одни амбиции и никакой проработки, к сожалению. Да, кстати, видела в интернете, сравнивали проект с проектом ICO, который выходит на ICO BASTA. У него не такие амбициозные цели, но у него понятна, ну, вообще понятная идея, что ему нужно. Ему нужна, наверное, валюта для внутренней расчетной единицы, именно для его комьюнити, для его сообщества, чтобы они там приобретали на его концерты, билеты. Да, да. Газгольдер, вот это интересное сообщество. Да. Да. Ну а здесь ребята просто решили создать второй интернет. Я думаю, можно посмотреть команду, потому что это второй важный момент да, после... Да, безусловно. Открываем команду. Ну, я вижу здесь два человека. Это публичное лицо Ольга Бузова, ее директор... Рам Марчер. И... Да. Классно выглядит на сайте. И еще два человека, ну, вот которых я вообще не знаю, которые в крипте неизвестны. И вот эти четыре человека ну, хотят создать что-то такое прям... Ну, я так посмотреть. понимаю, не минуты работы в программировании в создании там в приложении какой-то эти разработки они не занимались я думаю даже минуту своей жизни да то есть обычно в, в команде есть маркетолог разработчик еще какой-то там директор да важный здесь просто основатель основатель с основатель и я вот читаю регалии владелец группы компаний Мультиленд, еще там нескольких. Я сама не мониторила, но очень много отзывов смотрела перед тем, как встретиться с тобой, и обсудить этот проект. Люди пишут, что просто ищут эти компании, не могут их найти. Они есть только на странице под именем, Facebook, в Facebook. Да, Все. да. да. То есть, неизвестные компании, неизвестные лица. Мне кажется, человек с таким, ну, Ольга, да, с таким большим комьюнити, с такими большими возможностями и финансами мог найти какую-то сильную команду, и сделать какую-то качественную идею. И у меня было бы совсем другое мнение. То есть я не хочу дать код просто негатива, но смотрю сайт и грустно. Ну, совершенно верно. Я тоже посещаю разные мероприятия, там, российские, зарубежные. Слушаем спикеров, mm -hmm. там, известных и не очень начинающих, ну, разных абсолютно людей. Среди них я не знаю никого, ни разу не видел нигде. Жаль, жаль, конечно, да, что не привлекли никого из настоящих ну, профессионалов, специалистов. Ну, команда чисто важный, продюсерская. Да, важный раздел еще советники. Обычно э, в команде есть адвайзеры, то есть советники. Mm -hmm. но это люди, которые... Очень сильные, очень известные в криптовалюту. Какие-то бизнес-ангелы, да, какие-то да. сильные предприниматели, какие-то люди из правительства. Ну вот Я здесь вижу, значит... И они как минимум есть в LinkedIn. Здесь их нет. Даже если есть, то они чисто для галочки. А, да, кстати, вот в команде очень интересно. Я не видела вот, ни в одном еще проекте, чтобы в команде а, указаны были, значит, а, человек, техническая поддержка лендинга, еще один человек, дизайн и верстка White Paper, да, да, да. А, еще, значит, соавтор White Paper и еще соавтор White Paper. Это 60% команды. Да, дизайн и три писатели white Paper. Класс. На этом они хотят сделать сверхкоммуникационный маркетплейс, да, что-то такое. Амбициозно, да, весьма. Но я знаю, вот что из адвайзеров более-менее разбирающийся вот, вообще в IT-индустрии это Дмитрий Бородин. Uh -huh. uh, у него своя площадка uh, top -face. Top -face. Да. Yeah. Я там, честно, нет. Меня там я не зарегистрирован. Yeah. Да. 115 миллионов, как вот написано, там зарегистрировано, ну это хорошо, наверняка, классная площадка, не знаю, но этого недостаточно, я уверен. Да, этого недостаточно. А, вот софт-кэп и хард я не видела у них софт, у них никак не soft. софт. И софт это планка, которая, планка денег, которая необходима вообще для реализации их проекта. А, Скажу, да, что есть софткэп, есть хардкэп. Вот хардкэп – это максимальное, да, сколько они могут собрать, больше они не будут собирать. То есть если у проекта не обозначен хардкэп, то, ну, это, это скам, наверное, потому что когда а, люди собирают денег столько, сколько соберут, значит, они вообще не понимают, сколько им денег нужно. Но у них не обозначен софт хардкэп у них есть, да. у них есть. 210 миллионов. В течение трех месяцев они хотят собрать, для того, чтобы реализовать все это. Ну, да. вообще, для ICO, да, вот много очень проектов выход, вроде 210 миллионов долларов, это очень приличная цифра, очень большая. Это почти тезис, но шумевший. Но для реализации их такой прям вот масштабной идеи, это вообще недостаточно. Да, я думаю, там... Даже нескольких там, миллиардов долларов вот Павел Дуров там собрал уже, вроде около двух миллиардов. У него тоже, я общался просто с экспертами там, по поводу, с разработчиками по поводу, то вот, всего Дурова, то он вот такой, в топ сейчас небольшой, да, но интересный. Они говорят, 132 страницы его вайтпепера, и туда столько всего намешано, вот всего выдающегося из блокчейна, что есть на сегодняшний день, все туда упаковано. И говорит, мы не понимаем, где он возьмет столько специалистов. То есть там, ну, чуть ли не там сотни должно быть человек, которые вот это реально могут создать. Он говорит, нам, нам странно, но он заявился и собирает деньги, ну дай бог. Да, сейчас в этой сфере как раз нехватка специалистов, разработчиков. Да. Так, ну, раздел новости на сайте тоже очень такой весьма забавный. Инвесторы вот заходят, смотрят новое ICO, интересно, хотят собрать 210 миллионов долларов, там, проект, привлекать деньги на реализацию каких-то, на разработку, IT-проект, и просто открывают раздел новости, и тут Ольга Бузова побила мировой рекорд, Ольга Бузова стала популярнее, Ким Кардашьян. Альбом Ольги Бузовой Побил рекорд скачивания. Это очень важно для проекта. Но они стараются, как они привлекают деньги на личность, на бренд. Да, да, безусловно. Ну, поэтому. Новости с проектом, с идеей проекта вообще почти не связаны. Да, поэтому складывается впечатление, что проект носит такой пиар-характер. Мне кажется, люди, вот они им, им кажется, что это некая игра такая. Ну, криптовалюта. Я создал свою криптовалюту, я вроде как в тренде. Но вот мне кажется, проблема в том, что они не понимают, что по итогу этой работы будут стоять обманутые ну, как бы, вкладчики, вот э, можно это сравнить, наверное, с такими обманутыми дольщиками, что ли. Вот, например, строится здание, угу. да, человек приходит в строительную компанию. Ему говорят, вот на месте этого пустыря, где сейчас гуляет ветерок, будет дом через год. Покупайте сейчас квартиру со скидкой в 30%. Ну, это то, что вот делает Ольга Бузова. Продает свой токен со скидкой в 30%. Для клиентов? Это вообще для всех, на преселе, а, на, преселе, на преселе. да. Угу. И вот человек платит деньги, проходит год, смотрит, дома нет при этом эта компания жива, но они говорят, ну вот как-то не получилось, что-то, наверное, не зашло, не рассчитали. И поэтому понятно, что ну, им никто не вернет деньги. Просто за м, каждым таким подобным ICO, непроработанным, некачественным, стоят обманутые люди. Да. А это же аудитория Ольги. Я вот пытаюсь понять, кто такая аудитория Ольги, зашел в ее инстаграм отсмотрел пять последних постов угу. а, и комментарии посмотрел, ну, там, там что-то 30-50 комментариев. А часть из них там какие-то боты, часть какая-то там накрутка. И девочки от 12 до 17 лет, видимо, фанатки Оли. Мне кажется, вот они и будут вкладчики. Я не удивлюсь, если она даже несколько миллионов соберется всего этого. можно сказать, девочки аккуратнее. Вот. но э, все же есть, есть там какой-то момент, да, есть другая сторона, когда все про Ольгу говорят, что там она глупенькая, она ничего не может там, и все думают, но, да, да что, что, что она ничего не понимает, и пока все вот так за ее спиной говорят, она достигает таких результатов, что смотришь, но она же. уже и за рубежом очень популярная, у нее песни там популярные, и про нее все говорят, и прям вот каждый день и. А... Ну то, что она очень обсуждаемая, это безусловно. Да, но тем не в обсуждаемости, а то, что пока все думают, что она никому там не составляет никакой конкуренции, что она ничего не может, она очень быстро идет к своим целям. И возможно, может они пересмотрят эту идею или что-то изменит, или что-то случится такое, что они соберут деньги и э, вкладчики заработают. Ну это будет. Э... Ну потенциально должен заниматься человек маркетмейкингом, то есть управлять выкупать токены, то есть там тоже в команде должен быть такой специалист, которого ну, вот я не вижу. Даже если токен когда-нибудь этот выйдет на биржу, но это маркетмейкинг, это серьезная деятельность, потому что просто так его, ну, я бы, если бы оказался на месте инвесторов Ольги Бузовой, продал этот токен при первой же возможности, чтобы не дожидаться, когда он уйдет в даунтренд тренд глубокий. Ну, потому что объективно не смогут они ничего сделать, поэтому просто на хайпе там пытаться что-то. Очень интересно, как биржи вообще будут листить, не будут. Я в чат задала у них вопрос. Mm -hmm. Я спросила, токен можно будет продать на бирже или он только для оплаты? Это прям у них да. в чате, да, на да, сайте? у них есть да. Ага. Я зашла в телеграм-чат и я говорю, токен можно будет на бирже продать или это только для оплаты каких-то услуг, там, uh -huh. товар, которые когда-то там, дай бог, будут. А, мне сказали, возможно. Ну, то есть это не, не точно еще. Что-то мне напоминает ванкоин. На бирже нет. Они не гарантируют, что их токен выйдет на бирже. Вот. Хотя я со многими обща, общаюсь с SEO проектами у них изначально заранее ведутся переговоры с разными биржами, и, как правило, у них есть какой-то человек, у которого есть связи с, хоть, хоть с одной какой-то известной топовой биржей. Вот. Ну да, без этого сложно продвигаться, конечно. Самое интересное, что вот последний раздел «Присоединяйтесь к нам», «Связаться». Было очень много ссылок на разные соцсети. Понятно, что у них там есть своя группа в Телеграме, канал YouTube, на котором там очень-очень мало подписчиков и просмотров. Да. Были еще ссылки на такие ресурсы, где именно криптосообщество сидит и обсуждает все проекты, это Bitcoin Толк», например, да, mm -hmm. еще там несколько. Были ссылки, они были не кликабельные, сейчас их убрали вообще. И я думаю, убрали из-за <свел> каких-то плохих отзывов. Ну да. <свел> Потому что криптосообщество, которое давно в теме, а, реакция людей просто что станет с теперь <свел> Дом <свел> <свел> 2, <криптовали Calm> 2 приходит в криптовалюту. Ну да, это, кстати, такая ключевая фраза. На самом деле сейчас всякие вот эти скандалы, интриги, необычные да, да. проекты в криптовалюте начинается такое дом 2 немного. <свел> Так, <связи> что мы с тобой не обсудили? У них в дорожной карте на реализацию всего отводится полтора года всего а, того, это что тоже, они задумали. Кстати, может люди, которые будут смотреть это видео разбора Ольги Бузевой, смогут потом хоть чуть-чуть понимать, как анализировать другие да. проекты. Да, mm -hmm. нужно смотреть на идеи, обязательно на команду, обязательно на планку денег, которые они хотят собрать, да? И вот то, что ну один сказала, год да? реализовать такой Roadmap. масштаб, объем, да, вот это нереально, Roadmap, Дорожная Карта обязательно смотреть, что они хотят и каким сроком сделать. В основном, ну Зачастую проекты или не укладываются в срок, или... Mm -hmm. Я еще знаю, что заметил. У них на сайте нет никакого упоминания юридического лица. То есть они ну, вообще ничего не зарегистрировали. Mm -hmm. То есть никакой ответственности нету, получается. Ну, совсем странно. Обычно сейчас хорошим тоном считается регистрация. Хотя yeah. бы в офшоре, просто хоть там limited company, да, хоть что-то чтобы люди понимали, с кем они вообще заключают там, договор да, на покупку токенов. Кстати, еще момент, то, что они делают токен на эфире. Я думаю, такую революционную платформу все-таки нужно делать на более продвинутых каких-то... Ну, да, это самый легкий путь. Сделать токен на эфире, мне кажется, за 15 минут сейчас может нормально специалист. Проще, конечно, сделать там, не знаю, на BitShares или на Waze. На NEM за 5 минут можно сделать токен на эфире как бы популярно, и бирж добавляет удобно ну да, да. да. самое интересное что вот у них использование средств это, да куда пойдут средства 41% – процент это исследование разработка и дизайн 41%… один процент миллионов это восемьдесят шесть 86 миллионов, наверное, 86 да. 86 миллионов долларов. Да. Самое интересное – исследование. Исследование. Да. Дизайн Все. на Кто, дизайн. Куда делись деньги? Куда делись деньги? Мы исследовали. Да, да. Очень удобно собрал и отправил на исследование. Да, и дизайн, кстати, тоже… Я не думала, что так много денег закладывается на дизайн. Ну… А на развитие и расширение 7%. Дизайн входит в 41, а на развитие проекта 7%. 7% то есть порядка там 12 миллионов на развитие второго интернета. нам надо. Да, достаточно будет. Да, спорный, конечно, проект тут. Что мы с тобой? Спорный, наверное, не спорный. Наверное, тут ответ очевиден. Не буду его называть, чтобы никого не расстраивать. Давай, может быть, подведем итог да. этого и всего. Итог так, так... такой. Ребята решили хайпануть, а Оля, она, как обычно, хочет быть в тренде. У нее даже надпись на футболках «Я создаю тренды». Вот сейчас она хочет задать новый тренд, хочет быть модной и в теме крипты. А ребята, которые с ней, у них, я думаю, одна цель – это заработать и помелькать лисами на таком обсуждаемом проекте. Совершенно верно. Ну, у меня только одно пожелание целевой аудитории – Ольги, вот э, девочки там от 12 до 17 лет дорогие, если вы все-таки решитесь купить эти токены. Но пусть они долго у вас в кошельках не лежат, потому что они в итоге могут превратиться в ноль. Лучше их продать от греха подальше. А, Самое интересное, что... что эта аудитория а, не, не профессионала в крипте. И, может быть, этот проект будет первый, открывающий им двери вообще в крипту. И, ну, можно, да. может быть, а, они купят а, какие-то токены, просто нужно это делать не на какую-то большую сумму, а чтобы просто попробовать посмотреть. Очень и хороший совет. Ним, да. да. Друзья, спасибо за то, что были с нами. У нас единственное к вам пожелание. Развивайтесь, изучайте, смотрите проекты. Не стоит вкладывать в первую попавшиеся. И будьте в тренде. Будьте в тренде. С вами был канал... Вайплекс Channel и... Криптооптимист. Спасибо, пока. пока.